25 апреля на территории регионального центра инжиниринга в сфере химических технологий химтех состоялась встреча руководства Казанского федерального университета инжинирингового центра и основного предприятия заказчика ООО «Таткабель». Беседа состоялась в связи с принятием правительством Татарстана решения передачи контрольного пакета акций Центра введения Казанского университета. Открывая встречу, ректор КФУ Ильшат Гафуров обратил внимание, собравшись на стратегию университета, направленную на трансфер технологии создания площадок для такого трансфера, опытных производств. РСИ ХИМТЕХ как нельзя лучше подходит под это определение. Главная цель, которая сейчас стоит перед КФУ и РСИ ХИМТЕХ, вместе стать успешным проектом, усилив его учеными и новым производственным потенциалом. Анастасия Иванова универ -ньюс.